Мужики, всем привет! Ролик будет совсем короткий, но на ютюбе я подобного сейчас не видел и не знаю, правда это или нет. В общем, мне мой хороший знакомый, который, собственно, ну, программист реально, скидывает сейчас файл ключа вот такого, сказал, короче, я вроде бы как нашел новый ключ. И вроде бы как объявление, объявление, обновление выйдет сегодня ночью или завтра. То есть ключ он нашел. Вот, я не знаю, ну, кроссовки, да, у многих там были э, мысли, что кейс с кроссовками выйдет в CS Нашли вроде бы как ключ. Честно, не знаю. Правда это нет. Ну, скинул реально мой знакомый, приятель, да, который в этом шарит. Сказал, ну вот, не знаю, он достал или кто-то достал, появился ключ. Uh, также он мне скинул кейс но ну, он, он говорит, кейс уже я нарисовал Ну, примерно, что может быть, поэтому готовься Вот, для вас реальный инсайт uh, Вот так вот, может быть, и будет выглядеть ключ Да, с кроссовками, бархатные тяги, кефтеме Просто хочется сказать мяу, вся история Не знаю, А uh, если он выйдет, то завтра, конечно, ждите у меня кейса. Если нет, ну, нет но ну, по крайней мере, инсайт на моем канале, пожалуйста То, что мне скинули, я вам говорю Uh, вот, и сейчас покажу, как, ну, он кейс уже отрисовал сам. Ну, вот этот человек нарисовал вот так вот, uh, собственно, кейс. Мне будет просто очень реально приятно, безумно, если вот этот вот кейс прям завтра выйдет. Ну, ключ возможно, реально будет такой. Вот, насчет кейса, конечно, сомневаюсь, но примерно, мужики, примерно. Поэтому вот такой небольшой инсайт, реально ролик без реклам без всего, на минуту с половиной, но ну, тем не менее, да, у вас есть инсайт, короче, я тавтология жесткая, но прошу прощения, у меня ночь. Вот, поэтому как только узнал, записал для вас ролик на YouTube, ВК только что пост выложил, поэтому пишите, что думаете в комментарии, будем ждать. Будем ждать завтрашнего дня и надеюсь, надеюсь, что завтра будет кейс Опен кейс с бархатными тягами, мужики.